Здравствуйте, петербуржцы! Ну-ка, скажите, кто я? Я российский Дед Мороз из града старинного Устюга Великого. Из волшебной вотчины своей сегодня специально связался с вами по волшебному каналу видеосвязи, чтобы проверить, все ли готово у вас к празднованию Нового года. И хочу поздравить всех с Новым Годом! Пожелать исполнения всех желаний И пусть в эту волшебную ночь Все ваши мечты сбудутся Ну а в полночь Каждый из вас должен загадать новое желание Чтоб не старику было что исполнять в следующем году А следующий год, 2018 я объявил годом добрых дел Добрых людей Так давайте же, друзья, не будем откладывать на завтра А сегодня найдем время для добрых дел Каждое доброе дело – это маленькое чудо И чем больше добрых дел вы будете делать Тем больше чудес и волшебства всегда будут рядом с вами С Новым Годом!